Вот уже, вчера как небо совсем чистое было. Mm -hmm. Сразилась и нужна ширина, потом будет Сделал в музей Благовещения. Леша, я смотрю музей Благовещения, написал. Я записываю, ты иди ну, куда-нибудь, что ты стоишь? Долина, э, Мегидон Мегидонская Дело в том что недалеко отсюда есть такой холм э, где нашли археологи раскопки древнего города Мегидон Вот был такой языческий город Мегидон или Хар Мегидон Хар Мегидон это следные битвы последняя Вот последняя война Много верит, что это последняя война будет действительно на этой долине, а другие, что это просто вот это более вот это вот место, это как образ, вот этого вот который, война, которая будет уже всемерная, в принципе. Но вдохновение, вот, которое получили пророки для изображения вот этой битвы, было именно вот, из битва, которая действительно была здесь. бы вот, то есть на россию немножко похоже правильно правильно вот э, э, эта архитектура они взяли от э, в принципе от, э, от советского вот, э. это не они придумывали это Святая земля до того, когда была названа святую, вот это была земля Ханаанова. Вот. Что такое Ханаан? Вот э, Ханаан, вот, э, Ханаане, вот, были, вот в Ханане были разные народские алфавиты, еврейские алфавиты, это тоже Алеф, Бит, Гимл, Далев, да? даже звук похож, Алфавиты гамма дельта понимаете? Вот, э, и отсюда в принципе здесь. Письменность. Также люди, когда. Человечество, когда бросило вот свой вот кочевный образ жизни и начали вот выращивать фрукты, овощи, чиняли вот такие э, литературы, стихотворения древние, вот особенно месопотамцы. Египтяне у них более загадочная в принципе культура, но тоже их архитектура. Они начали пиво, кстати, вот возникло в Египет, это тамцы хотели всегда... Э, э, иметь вот э, здесь э, власть, вот в земле Хана. Почему? Потому что тогда они могут, могли бы взять налоги у тех вот э, торговцев, которые вот э, шли через эту вот эту культуру. Дело в том, что обе культуры верили в гос, обрисовывали разные стихи, природы. да? Вот дело в том, что какие у них были боги, да? Мы знаем, что у них была мифология, и в принципе все древние мифологии, да? Вот. И получаются такие боги из них, в принципе, и у них есть какие-то взаимоотношения, да? вот, например, вот. все связано с времена года, с цивилизацией, они все их совершали, разные танцы, разные праздники, да, весенний праздник, летний праздник, зимний праздник и так далее, вот. и э, часто вот эти праздники были связаны э, вот, с разными обрядами, вот э, Самое главное это был когда вот, э, какой-то бог, и была какая-то жрица, которая символировала какая-то богиня Они вот в какой-то определенной школе было, они считали, что надо его приносить в жертву Вот для вот, э, то ли для Гаана вот. вот это вот стремление э, имело разные иногда образы, разные виды Египтяне это было вот, вот эти саркофаги, которые они вот строили для себя, молнии. Все эти пирамиды, это в принципе все было, не сказать, лекарство. Да, вот, и получил блаженство, в принципе. Иврит — это отец всех, можно сказать, славян и европеец, и Семит — это отец всех вот, семитских народов, то есть евреев и вот, есть, древних иудеев. У них нет силы внутри, они не живы, вот. вот эта планета. И так он в своей вот, мысли начал искать, и он понял, что Господь сам Бог нетварный. Нельзя его просто найти только через Творение. Да, от а Твари можно найти тоже к Творцу, и так при возрасте, в принципе, в вот, э, 70 лет это было. И уже были два жены. Одна была Агара, другая была Сарра. Вот, э, и вот э, они начали жить здесь. Вы знаете, что сын Авраама это был, Исаак, который вот Авраам так любил, который вот он так ожидал его вот, э, вот рождения Иисанта. Однако Господь вдруг внезапно хотел испытывать его веру и сказал, возьми Сын Твой, Единородный Твой, возлюбленный Твой, и принеси Его на горе Мурия. Есть такая гора Мурия в Иерусалиме. Дело в том, что это, конечно, был сюрприз для Авраама, потому что Господь только только этого сказал, что Он будет Его благословить, и Он благословит Его семена, и у Него будет много потомков, вот, вот Он даже сказал Ему, вот считай, сколько звезд на небо, так и будет не иначе. Он просит Него, чтобы Он приносил в жертву Свой единородный и возлюбленный Сын. Обратите внимание, что первое сакро. Помните, что вот так, в принципе, относится сам Бог Отец, его вот Слово, которое, в принципе, Господь не требовал от Авраама, потому что последний решающий вот момент, когда Авраам был готов уже, заколол уже Исаак, был готов его уже убить, ангел его остановил и показали ему вот э, баран, который, в принципе, жертвоприношение вот на Галгуфа. Жертвоприношение, которое, в принципе, каждый раз, когда мы совершаем литургию, вот, в принципе, вот это вот, переживаем этот принцип, все сбывается нас как в помните я вам сказал Увим, Симеон, Леви, Юдай, Сахар, Зевулюн, Гад, Асир, Данне, Фалим, Ефрем и Менасе, двенадцать сыновей якобы, они жили тогда в Египет, я не буду вам рассказать всю историю про Иосифа прекрасного, вот читайте вот самое точное, очень-очень вот красиво, даже Лев Толстой, сказал, что это вообще самая лучшая вот, э, вот, э, история, которая вообще есть. Вот, он относился к этому как к литературе, но тем не менее вот это было его мнение, что это самый нету времени для духовной жизни. И они отупели, одурели. Они уже забыли, кто такой Бог, забыли, кто такой их праотец Авраам. У них не было выходники Леви, почему-то именно левиты. Держали вот эту вот Вот всегда призвали людей, чтобы они попросили своих начальников выходные какие-то, чтобы они могли молиться. ветхозаветные. Именно среди них возник Моисей. Моисей тоже был из потомки Льви. И именно мы разные вот такие беды. Вот, э... А сейчас мы в Ярданской долине. Вот почему мы едем через Ярданскую долину. Иорданская долина тоже существует благодаря вот этой сирийско-африканской вот разлом. Тогда фараон опустил народ израильский, однако он начал их гнать, свои колесницы вот фараонские вот гнали народу, и народ вдруг дошел до моря. И они боялись, что сейчас их египтяне опять вернут, вот, чтобы они строили вот эти пирамиды. Но однако Моисей вот посох. мы поем, когда мы читаем команду, яко посуху посчаствовал Израиль. И, и гонитель фараон хотел их вот, взять, тоже таким способом, хотел тоже вот, на сухой земле вот ходить, вот между вот э, между вот хотел уничтожить народ. Однако Моисей. Вот все эти привычки, вот э, дело в том, что народ стал роптать зачем ты после того, когда они странствовали 40 лет вот в пустыне, в другом области. Первый город, который они захватили, был Ерихон. Туда, куда мы с вами тоже отправляемся сейчас. Но ну, в принципе у нас меньше плантаций, чем то, что у иорданцев. Вот видите там Иордании, там очень много зелен и огромное количество, количество разных вот, плантаций, вот теплиц и так далее. У нас немножко здесь, а у них намного больше. То есть здесь можно видеть машины э, израильские и палестинские. И, у израильских машин есть желтый номер. Течет с этими горами, которые вот направо и налево, вот собирается здесь. Вот почему тогда, когда дожди сильные или ливни вот бывает, в Иерусалиме, вот, в Иордании, Вот на земля с географической точки зрения, также с исторической, даже с национальной точки зрения, это один из очень частых заблуждений у людей, что святая земля это первые дожди уже вот подали обычно летом они совсем коричневые то есть совсем там никакого почти никакого растительности вот там нету а через несколько недель ну, то есть зимой вот э, уже увидим там э, даже цветы это выглядит иногда даже как пророчество когда пусты вот э, и очень много вот даже ромашка вот э, Вообще вот это пустыня, грамотно это называть это степ, среднеазийский вот степ. Вот, э, поскольку пустыне в принципе, это плодородная земля, только поскольку мало осадков здесь выпадает вот, почти все времена года, вот обычно здесь довольно сухо, вот, а песочной пустыне там вообще нету, никакие растения, никакие вот э, животные там даже не живут. Видите, вот это ущелье, вот тут очень много таких ущелей, когда дожди бывают, вот вся вот вода сливается вот. долина вот здесь есть очень много оазисов, подземные разные источники и там растут очень много палмы и корзины продавали деньги которые они получили приобрели зермы Абская деревушка алюджа которая находится вот недалеко от ерехон мы сейчас через довольно красивую вот своеобразную вот здесь слева такой канал, вот просто там мало воды, потому что лето вот было у нас очень трудно, но обычно там вот течет вот слева вот вода. Хозяйство, когда строят вот такие вот провода для... Прошу, читать можно уже? А? Каноны можно уже читать? Ну, кто хочет, пожалуйста, читайте каноны. очень потому что это весь город, если бы сказал, что не за ним. Да, многие считают, что Елехот ⁇ это самый древний город, то есть здесь именно... drinks tea. Drink tea. <laughs> How much drink? Two dollars.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 Yeah. Обратите внимание, в принципе, не традиция, которые вот придумывал просто Иисус. Это, в принципе, традиция, которая существовала до Него, ветхозаветная традиция, например, вот с, с нашими страстями. Вот это гора искушения. Заблуждение, которое часто бывает у людей, якобы Господь все это время был на эту гору. Кто разве Господь Иисус, что Он все время именно там, на эту гору был все, все эти 40 дней сорок Конечно, нет. Он просто часто туда вернулся Но в протяжении вот 40-дневного вот поста Конечно, Господь ходил и дальше, глубже в пустыне И даже добирался э, до Иерусалима, как написано Первое искушение, которое его искусил дьявол, как написано Последний день он уже, он уже взалкал, то есть он уже в голод И дьявол сказал ему, смотри на эти камни И вот если хочешь, они хлеб будут Однако Господь сказал, не на хлеб один живет, живет будет человек а Всякое вот, вот слово, исходящее из уст Божьих Самые маленькие, они очень милые И они тоже очень вкусные так, парадокс получается так Бегают вот эти вот маленькие сосуны Это, конечно, вот Хорошее пастбище для них, да, вот Приятность, зимних благ, то есть хлеб После этого... Дьявол взял Господа нашего до Иерусалима, до Святого Града. Там э, он взял его на крышу вот, Ветхозаветного храма. И вот и сказал ему, что он должен прыгать там сверху, с крыш. Поскольку есть пророчество, 90-й псалом, где написано, что Господь заповедует свои ангели, чтобы хранить не Помните, вот такой стих есть, вот 90 псалом. Вот, то есть и дьявол, когда хочет, иногда даже может быть очень хороший богослов, чтобы показать, что он прав, когда он заставляет нас какие-то вещи. А вот, а вот там написано, что это можно, и, и так далее. И здесь тоже вот дьявол, как богослов, Библии цитирует. А Но Иисус Христос тоже цитирует Библию и говорит, не искушай Бога твоего. Второе искушение это искушение ожидания разных вот чудес, разных знамений. Человек неверующий, он хочет видеть какие-то вот неординарные, сверхъестественные, какие-то вот знамени, какие-то облака, какие-то, я не знаю, иконы, которые откушают Бога. Я буду прыгал на Высокую гору, показал ему все царства мира и славы их и сказал все. Мама, да, не ходи, а? Выйти вот там, это ярданская долина то что mm -hmm. mm -hmm. долина. Река Ярдан течет, в принципе, вот выйти вот есть такой вот такой как ущелье между этими вот горами вот там дальше. Mm -hmm. Даже там такой тенек yeah, видно. Да видно. Там такая. да ямка такая. Там течет река Ярдан. Вифавар место, где Господь крестился. Mm -hmm. Вифавар это место пересечения реки вот, Ярдан Восточным вот, вот берег на западный. Там народ израильский пересек реку, когда они хотели захватить Ерихон, времена Иисуса Навина. Это было как западный берег. Мы сейчас находимся на западном береге реки. Израильский народ, когда шел, он шел через восточный берег. Моисей говорит: камни, скажи камни, чтобы была вода и возникла вода. А Моисей здесь скажу что: говорит, взял просто свой посох и ударил, то есть камни. Ну, это такой комментарий, но много с этим не согласен. Более духовный комментарий, который наши святые отцы дают, это что, в принципе, для Моисея это было не нужно, ходить в землю обыкновать. Вершина, вот самый, вот можно сказать, э, самый высокий духовный вот принцип, вот, А Господь дал ему как утечение увидеть это. Показал ему как бы далеко все источники, которые здесь находятся. Винограды, деревья благодать, которая здесь есть, вот. И после этого Господь его забирал. Это было на гора Мево. Вот перед нами. Там есть католический участок на самом верх. Вот. вот. после смерти Моисея Иисус Навин израильский народ перешли вот на этот берег и захватили город Иерихон. Видите, вот там где раскопки, где вы сейчас были. Мы были вот там в этом центре, да, с такой вот красной крышей. А вот там Сейчас вот именно фуникулер лечит надо, то есть надо эти вот помнить. Это был древний рекор. Вместо пересечения реку вот это там, есть даже вот такая как дорожка, можно назвать, дорога такая. И М -м -м. есть не есть... монастырь монастыря Ангсты Дело в том, что запустение, потому что там пограничная зона между Израилем и Иорданией, и израильтяне открывают это место для посещения только два раза. М -м. На праздник Богоявления и Страстную вот этот... Это вот там, в Пустыне. Mm -hmm. То есть не взяли его магическим способом. Mm -hmm. да? вот, когда написано, что дьявол куда-то взял Господа, mm -hmm. тогда написано, тогда дьявол хуят mm -hmm. его, взял его. То есть mm -hmm. вот это... Да. Вот Господь сам добирался до пустыни. Маленький, шустрый. Мы не привыкли носить, а мы-то дошел до ты сел, до дошел, Беруза, спасибо, спасибо, Один доллар. Если вы взяли, это означает, что вы покупали. Есть такой закон на Если кто-то уже что-то взял, брал в это означает, что надо покупать. Он мне говорит, что бы я вам... Даже интересно. <клышко> <клышко> <клышко> <клышко> <клышко> Природа, природа, у нас на святой не смешаетесь. Тайная премудрости твоя а и Окропишь меня есть сопор и очищусь. А меня и паше снега увысь. Слух мой удачи и радость и беседую, меня. Отвратили цвет от греха вся Спасибо. Спасибо. Мертвое море он там дальше. Для угу. Катя, нога на ногу не сидят храми. Прости, пожалуйста. Лепота. Как то были уже так чтобы глубину показать. Я пробовал уже. И и до дна сама, ты надо на край встань и до дна вот туда. Так до дна я снимал уже и камеру туда усовывался. как наши лепучие там в глубине ход там есть Если у него зол, золотые такие крылья, это означает, что он быстро летает. Вот, вот, вот, вот, вот, вот. Видите, вот. Надо подождать, так мы увидим их золотыми крыльями. Они очень красивые. А, Нет. Иди сюда. Я не буду. Не лепить? Нет. Вообще лучше, когда в номере у все записки готовы, так намного удобнее. Они на зайце... Они, нет, они каменные зайцы. Помните 103-й псалом? своей Душе Моя. Там Господь, там есть так... монахи, которые подвязались здесь. Вот они каменные зайцы, они были их Так что псалом... 30 летят вот три э. летят а когда вот да три летят там правильно а каменные зайцы вы видели здесь Каменные зайцы но это не как а что-то хорошо ярдан с педалином мы полушуточно, полусерьезно называем этот балкон, балкон все царства мира. Потому что помните в Евангелии, когда дьявол взял Господа вот на высокую гору да, и показал ему все царства мира. Есть такое мнение, что Ерихон, поскольку был на перекрестке дорогу, вот знаете, был то, что я вам объяснил, путь благовония и щелковый путь. Часто все эти торговцы встретились в Ерехоне, так что здесь смотреть в Ерихон, можно было якобы видеть все царства мира, то есть люди из Индии, из Китая, из Европы, Келты, ирландцы, египтяне, которые все торговали здесь. И вот когда дьявол показал ему все царства мира, он якобы показал ему Ерехон и вот все, все богатства, которые там было, все, можно сказать, мировая экономика, которая концентрировалась тогда здесь в Ерихоне. Вот почему мы называем... Вот этот балкон полусерьезно, полушуточно, балкон все Царства Мира. Потому что тогда это был как центр. То есть отсюда дорога шла на юг, там в Африку, там дорога. Дальше, вот это все, это зелень, это все Иордан. То есть это государство Иордания. За, за Иорданом. Да, это за а река вот где черная, примерно. Да, да, да. да и да. вот там где-то примерно, этих, да. бы, где, где кочки. Вот, да. вот, а гора, а и... там дальше, вот там пограничная зона есть называется Аленби, мост Аленби. а еще гора, на которой Моисей был. Нево. Перед нами. Перед нами. Вот самая высокая гора перед нами. Самая вот, высокая. Вот да, да. Там Прямо 3, перед нами. Три как три верхушки. Да, да. Самая высокая. Да. Вот там. А Это мертвый. Туман. Только Галилей, Иерусалим. Шел через это Ярданская долина. Это была самая удобная дорога. Дело в том, что через Самарию Господь несколько раз шел, но это была опасная дорога. Там были самаритяне. Они были как раскольники, да? И они нападали часто на, на, на других израильтян, то есть самаритян. Вот, вот почему. Самая короткая дорога это через Самарию. Но так как сегодня там опасно по другим причинам, тогда это было опасно, потому что там жили самаритяне. И Господь только несколько раз ходил через эту дорогу. Чаще всего... Он перешел на другой на берег, там где Галилея, Галилейское море, перешел на другой. Что за пещерка-то? Потом у Рафаева спросим. Проходите. Думаю, отбедушка. It's a prisoner. Да, но а, там да, был один да, священник да, румынский который да, забыл свой фотоаппарат а да, они фотоаппарат да какой а, а, а, да светлый только на потом да. потом, да. потом. Да. А. а там на дне не хочет рух рух рух рух рух рух рух рух Да, рух рух рух рух рух рух рух а крест он как бы делает означает... границу, да? Вот, как Нет, это означает, как? что просто э, э, территория мастеря, да? ага, это, не разница это не Вот крест, вот правильный, крест. Правильный. И вот, вот крест такой. Это... Да. Загорайте, загорайте пока. Да, чем выше в городе, и в, городе, мат, в городе, Да, да. А ну, Румын, Румын. With the villa, в... Вилла в... Вилла в... Вилла в... Вилла в... Вилла в... Вилла в... Вилла в... Вилла в... Вилла в... Вилла в... Не общайтесь с ними. Вообще, не общайтесь с ними. Не вступайте в контакт. Нет, не вступайте в контакт никак. Раньше были нормальные бедуины, я даже им иногда помог как-то, Когда какие-то тураки как-то. всякие, как бархан. Как Добрый день. Добрый день. Да, не ну правда, хорошо, что сюда приехали. Романтика такая. Yes. Правда Вам то народ сказал, бачка уже пора как исповедоваться. Не а то по второму исповеди же может и не быть. Это же надо. Это не надо. просто появились какие-то новые здесь. Да все нормально расставилось, ничего страшного. Ой, нет, портит все впечатление. Да, ну, нам уже. Мальчика, вы в Кизилташе были? Кизилташе были в Крыму? Где? Вот это круто. Но я тоже последний не стамп. Как раз монастырь. Где Восточный Я думаю, все где-то 4 километра. По-другому радости. Вот так числа не могу. Не, все это не протокция, но как не было, как другой. Походу, когда вы יהיה פה את זה. לא יודע, כל מיני מטומטמים, מה בלם כאילו. אי אפשר להעיף אותם לאנשו, הם את הכל. הם היו מתנהגים יפה, הייתי עוזר להם. הייתי, אתה יודע, עושה להם פרסומת, אבל זה לא טוב, הם באים... תפוקים כאלה, לא יודע, כאילו. טוב, רק שתצליחו אתם כאילו. Ты бьет, кивай. не Просто это добрые, <смех> добрые выдуины, а там какие-то вот э, э, э, э, какие-то. Хазевит, Хазевит, это основатель монастырь, который был здесь. Хазевит, это не фамилия, это имя просто местности. Это вот ущелье, Называется Хузива. Почему Хузива? Дело в том, что обратите внимание, что здесь есть поток. Но это поток, который бывает только зимой. Когда бывают дожды, вот очень сильный, даже довольно бурный поток здесь бывает. В да, там еще, еще. Но не, это не круглый год, то есть не во все времена года, а только в принципе зимой, когда дожди сильные бывают, вода у собирается, мы здесь помещили, и все дальше держатся. Так вот кузива от слова казав, то есть Абман. А а. а. Это поток, нет. Абман. Абман. Абман. Абман. Абман. Абман. Абман. Абман. Абман. Абман. Абман. Абман. Абман. Абман. Абман. Абман. Абман. Абман. Абман. Абман. А способ убивания очень древний. Древние Видите, вот такой каменистый водопровод. К сожалению, вода там сыхала, но вот, в принципе вот, полгода назад даже рыбки там иногда вот плавают, вот, крабы, да, это чудо. Как пустинник мы увидим вот эту вот так канала, да, искусственного канала, да, где есть растения. Обычно там совсем зелень бывает, но это потому что... дело в том, что несколько километров отсюда, дальше по туда, по а, вверх, а? в направлении Иерусалима, если ходить пешком, это примерно 6 часов отсюда. Будет монастырь преподобного Харитон. Первый монастырь, который Харитон основал здесь на Святой Земле. Там есть очень хорошие источники. То есть такие вот, которые даже круглости воды и под земли. в принципе. Дело в том, что это ущелье очень интересное. Вот иногда источники появляются вдруг. То есть бывает, что, например, человек идет здесь, скажем, в 10 утра, он увидит какой-то вот большой такой вот бассейн. Как ну выглядит даже искусственный, но в принципе природный источник. А если несколько часов потом. Он будет с э, вот при э, при в, при там в, находится мастер, <посудик> вот. Конечно, когда дожди вдруг бывают довольно да, опасно находиться там Дальше, Дальше а, вот эти это означает, что вот территория, где мы сейчас находимся, это территория, которая не продлежит, не продлежит, Приетро, Не, внизу какой там А Они же только Да, это было Да, Ага. Видно ж Слава Богу! слава Богу! Не ступень мусор, не ступні шафу.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 разные все эти общеники дело в том что сперва здесь подвязались монахи общеники из сирии помните я вам сказал что вот монахи в принципе, в Египет и в Сирии египетское монахисто было более можно сказать строго аскетическое отченическое а египетская тоже была конечно вот, очень аскетическая но у них был вот принято общежитие, способ общежития монастыри, вот, который основательно был вот святой паховник. Вот. А здесь подвязались сирийские аскеты. Был вот святой Иоанн. Иоанн, который мы называем Хазири. Он сам был э, епископом, но, однако, он э, решил оставить свой. И вот это место находился вот на, дороге, вот, на Садим, и, то, бы я, дорогу, потом здесь наверх. Однако мы называем этот монастырь Георгий Потому что раньше называли его монастырь Монастырь Дюан. Георгий Хазевит, потому что, в принципе, его житие вот очень вот сам Георгий Хазевит. Он был из Малой Азии. Вы знаете, там это была восточная часть Римской империи, была западная часть Римской империи, сейчас Италия, а была восточная часть. Это было в принципе в одно и та же место. Георгий Хазевик осиротел, когда был очень маленький, и э, вот его воспитал вот его дядя. Его дядя его воспитывал, вот, вот вырос, очень хороший, послушный, вино для него хорошая женщина, чтобы он мог на ней подвязаться и вот стать монахом. Э, он тогда сказал свой дяде, что он будет что он хочет совершить вот, паломничество в Иерусалим, помолиться в гробе Господне и посмотреть, вот, как он молился там. И у него еще крепче вот, было такое воскрешение, что он хочет стать монахом. Он отправлялся тогда в Ярганскую пустыне, там будем расти Герасим Ярганский, который мы посетим с вами скоро. Прилав вот этот участок, нашли для этого архитекторы, которые используют именно вот эту древнюю технику, которые были тогда. Если смотреть на этот монастырь вот монастырь, к которому подвязался святой, Бода во Христе. То есть, и вот почему иногда у него были столкновения вот с старцами, которые там Очень известный случай это когда один стал мы, чтобы вы могли сделать всякие корзины из этих ветвей а остальную часть вот, использовать для нашего вот, печь, да, вот, фон то есть и Георгий, однако, сказал, что он не может это делать, потому что он знает, что вот это вот... ...пуносит плоды, там были финики, они всех собирали, и старец, конечно, попросил у Георгий. Георгий также попросил, чтобы ему давали вот самые серьезные вот послушания, то есть послушание Кухня, которая была самая трудная, вы знаете, вот сейчас нам здесь приятно, в принципе, работать в печь, вот там огонь и все, вот обычно монахи по очереди вот выполнили это послушание, Георгий Хазевик просил, чтобы на самом деле, вот, э -э -э -э, можно сказать, что это не, как, не только как прозорливый, но как вот, прямую монашество, монашество, и вот сейчас после того, когда твои родители умерли, я не могу это делать, потому что мне надо тебе воспитать, вот. И я плачу, потому что я не могу выполнить то, что я сказала, что я сделаю. Тогда он сказал ей не плачь, потому что то, что ты не смогла сделать, я сделаю. И действительно, он писатель был, который перевел огромную, вот очень много литературы на церковнославянском. Вот э, аскетическая, святоотеческая литература. Вот жил на Афоне, потом вернулся вот в Казаверну был храм Ветхий Заветный, я потом вам, когда будет День в Иерусалим, покажу, где он находился. И, э, однако, не приняли его жертву. А я это давно не слышу, вот, Вода чистая. Да, пожалуйста, да. что это канал, который там да. Они очень милые такие. Просто есть псалом. Камни, то есть где вести да, это... Вот смотрите, здесь... что вот здесь полский улик. И там может быть Сейчас в пещеру с Вообще монастырия не существовала. Да. Можно, можно как сказать. Тоже были свои отчеты, но А можно аналогия вернусь, чтобы он снял? Может, у Нет, нет. сейчас повернемся. Часовник видно? Месяц второй. Второй вот сюда. Второй. Не такой. Часовник. Ну, часовник видно, но на фоне часовник стоит. Нет. Ну, ну, вот, вот так, так вот. можно напишет, попасть сюда. Это не часовник это колокольня. Да, и да, ой. Быстрее иди сюда, быстрее иди сюда. А что там? Быстрее иди, говорят. Ну что ты, Юля? -то. Иди, иди сюда, иди Идите сюда, идите сюда. Продолжение все, Пойдемте. Наш спаситель последний раз из Галилеи добирался до Иерусалима, он по дорогу шел через Ерихонскую дорогу. Да? Вот. Ерихонская дорога, когда он шел да. Да. дело в том, что во времена Римской империи были разные был один. Такое ложь. То есть они брали от людей больше, чем надо было. И прибыл, они просто брали себе вот там. И, э, естественно, фарисеи. Времена Господа были два друзья. Фарисейское движение в Садюке. Были Сепфин, в принципе, фарисеи и только то, не но возникает у него желание увидеть, что это за человек. Mm -hmm. да? Однако, поскольку Закхей был человеком маленького роста, ему было трудно видеть, как видно Иисус, поскольку там шла очень большая толпа народов, он тогда незнаделен. <towns> это нам кажется, вот ну, да, ну хорошо, без Что в этом удивительно? Дело в том, что это очень удивительно. Вот если бы мы видели какой-то чиновник вот, нашей современной, влезать на пророк из Назаря, если бы да, он хотел тогда посмотреть, что это за человек. Он смотрел на вот, него. С этого дерева, который мы сейчас увидим. После теплого, потому что вот дерево, и не было. любой дерев. Это называется сикамура на греческом. В церковном в славянском тексте это называется ягодичный. Но однако в, Росту, э, в Евангелии это называется смоковница. Но, на самом деле это тоже ошибка, потому что это не смоковница. Это немножко плод похожий вот на это, но э, он не, не в Так что это в принципе вот э, сикамура. Ну, вот это вот изображение версии. Вот Господь общается, как обращается на дереве. Да. А вот этот храм в честь пророка Елисея. Мы были в Елисеев а поток. А вот этот храм, который освящен в честь пророка Елисея. Да, угу. Спасибо. даже есть икона одна, с той стороны поля. Дело в том, что здесь есть икона, которая расписана в византийском стиле, вот в этой храме также есть старинные иконы, которые раньше привезли. Вот, привезли. Просто раньше было... ...по душе пророк Месси исцеляет... Вот Да, вы знаете, у нас много всего всего. Много всего сегодня. Много всего всего. Много Вот воды. И вот был револапер. То есть у него там была заноза. И святой Герасим его выучил, как Лев стал э, вот, послушником, в принципе. стал вот, вести послушание отца Герасима. Сейчас это все последствия вот, греха, вот, э, грехопадения. А святые преподобные, они вот так очистили свои сердца, что они дошли до состояния... ...вместе с этим осликом. Вот. Это было особое вот, э, ответственное вот, послушание, которое опытные послушники обычно вели. Лев выполнил вот это вот послушание. Когда святой Герасим увидел вот этот острик, увидел, также заметил вот эти следы этих э, разбойников. Он...